Светланка, Светик, Светлячок, Тебя мы нежно называем. Души радушный маячок Твоей без устали сияет. Всегда дашь дружеский совет, Поддержишь делом, теплым словом. Из сердца льешь ты добрый свет, Помочь в беде всегда готова. Ты человек большой души, Где место каждому хватает. Тебя поздравить мы спешим, всех благ земных Тебе желаем. Пусть небеса благоволят к Тебе, сердечная Светлана. Пусть счастьем Твой лучится взгляд, И радость будет непрестанной.